Я вошла в лес И вот уже сразу стали появляться Грибочки Сейчас сижу, оглядываюсь Что там еще у нас есть Лес хороший Такой Ух ты, что я вижу Что я вижу Вы только посмотрите Вы только гляньте Какой беленький Ой-ой-ой чего себе! А вот еще рядышком один, посмотрите, какой красавчики! Это приятно, глазу очень. Чудеса, какая красота, осенний лес, полон чудес. Здравствуйте, друзья! Подберезовики, которые мы набрали, я очистила от грязи, от листиков, от лишних травинок. Промыла их сначала, обсушила. Затем я нарезала крупными кусочками. Потом поставила воду кипятить. Закинула в ней грибы, при этом добавив немножечко лимонной кислоты в воду, чтобы грибы не темнели. Проварила минут 10, затем откинула грибы на дуршлаг и снова промыла под проточной водой. Потом сделала маринад. На 1 литр воды добавила соль, столовую ложку. Сахар, столовую ложку, лимонки, половинку чайной ложки, перец горошком, черный, душистый перец, гвозди и гвоздику. Ну, при желании можно добавить один лавровый лист, я добавляю, при, когда делаю маринад. Кипятим маринад 2-3 минутки, после чего в грибы добавляем в маринад, доводим до кипения и кипятим 7-10 минут. После чего горячими прям перекладываем их в стерилизованные банки, заливаем остатками маринада, закручиваем крышками. Я храню в холодном месте грибы, несмотря ни на что, так безопаснее. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вы делаете грибы, может быть подскажете более лучший способ. У меня такой простой способ. Спасибо.